На втором этапе мы проверяем спрос на товар или услугу. Для этого мы переходим в Яндекс, Wordstat, подбор слов. Здесь мы вбиваем ваш запрос. Давайте разберем на примере iPhone 12. Пишем iPhone 12, нажимаем «подобрать». Здесь мы сейчас смотрим, Спрос по всем регионам. 96 тысяч человек запрашивает iPhone 12 купить в месяц. Если вы находитесь в конкретном городе, здесь вы можете выбрать свой город. К примеру, выберем Москву. Выбираем Москва. И конкретно по Москве iPhone 12 хотят купить 29 тысяч человек. Это хороший спрос нам это интересно. Здесь мы можем также посмотреть историю запросов. История запросов тоже для нас очень важна, ведь здесь мы видим, какой на данный момент сейчас спрос на этот товар или услугу. Если бы мы создали сайт еще в сентябре, ноябре, то мы бы попали в самый пик продаж когда было 48 тысяч запросов в месяц. Сейчас, соответственно, уже пошел спад, и в данный момент примерно 20 тысяч человек интересуется iPhone 12. Таким образом, мы проверяем, насколько выгодно сейчас создавать сайт под iPhone 12. Также вы проверяете любую свою услугу.